Бедных людей удовлетворить труднее всего. Дайте им что-то бесплатно, они решат, что это ловушка. Скажите им, что это лишь небольшая инвестиция, скажут много не заработаешь. Предложите им вложиться по-крупному, скажут, что у них нет таких денег. Предложите им попробовать новые темы, скажут нет опыта. Скажите им, что это традиционный бизнес, скажут это тяжело. Скажите им, что это новая бизнес-модель, они скажут очередная пирамида. Предложите им открыть магазин, они скажут, не будет свободы. Предложите им начать новый бизнес, они скажут, что нет доказательств, что новый бизнес пойдет. Все они имеют нечто общее, любят запрашивать Google, слушать людей, таких же успешных, как они сами. Они пребывают в раздумьях больше, чем профессор университета, а делают меньше, чем слепой. Просто спросите у них, что они могут. Они не ответят вам. Вывод. Вместо того, чтобы ваше сердце билось быстрее, почему бы просто не начать действовать немного быстрее? Вместо того, чтобы просто пребывать в размышлениях, почему бы просто не сделать то, о чем вы размышляете? Бедные люди терпят неудачи из-за одной общей черты. Вся их жизнь проходит в ожидании. Кто вы – решать только вам.